Привет! Блёдегливен! Это вампир. Наверное, он здесь регенерирует. Еще пять минуточек. Что? Уже 1358 -й? Нет. Ну так и пиздуйте отсюда. Хочешь стих? Валяй. Ламберт-Ламберт, хер моржолый. Ламберт-Ламберт, вредный хуй. Вполне, вполне. Так просто пройти в Мордор Его черные врата Стерегут не только орки Там всегда на чеку не спящее зло Великое око Видит все черный Теряю корни И улетаю в небо, К тому, кого не помню Да где еще не были а Наша экономика Как хуя к Экономика, экономика, хуё! Чё, чё? Опа, нихуя! Чё, чё? Иди сюда! Бадрячком, бадрячком! А -а -а! Держимся, бадрячком! Опа! Вор, он должен сидеть в тюрьме! И людей не беспокоит, каким способом я туда его упрячу! Вор должен сидеть в тюрьме, верно? Вот что людей интересует! Майдей, Майдей, коллеги, товарищи, подъем! У нас ЧП, вставайте, ебаные, тухлые, шашлыки! У нас пожар! Пожар в офисе! Все эвакуируемся быстро! В порядке, очереди, становитесь! У нас экстренная эвакуация по одному! Пошел, пошел! Не волнуйтесь! Леха снизу постелил матрас! Мы отвечаем за вашу безопасность! Пошел, пошел! Эвакуация! Бля, Леха сегодня на работу не вышел. А, вот куда. Ну, эта часть несложная. Погоди, надо выносливость восстановить так-то. Чувствую, я хиленький. два раза и сорвусь на ход. Слушай, пукнул один раз, но дополз. Впритык хватило. Вот это предусмотрительность, конечно. Это типа дебилов? Что, трос? А ты с полной выносливостью начал перебираться через пролом? Блять, <св _> <св _> нет. Ну да, для дебилов. Это фильтр от дебилов.